Ну и вернулся я на кассу Показал ей чек, что она мне пробила этот голубец А из микроволновки достать забыла голубец И чё, и чё? Ну и она отдала мне этот голубец Красава, брат! Прокачал права! Вдохновленно этим случаем написал песню о том, как классно быть юристом А чё, припев кто поет? Я пригласил Чик, выпускниц, который знает толп юриспруденции Ну хорошо, мы вам поможем. Ну что, приступим? Эй, fun, Девчонки! Следственный комитет России! Шкёр, шкёр, шкёр. Я юрист и я знаю, что нельзя, что можно Когда знаешь законы, загрузить тебя сложно Коапом, как оружием, пугаю ДП Среди девчонок мой диплом имеет явный интерес Очередное дело, выиграл судебный процесс и в банковской ячейке пополняется кэш. кэш. Юрий чайка в инстаграме будет лайкать посты. Моя фото на стенде висеет, лучше выпускнее. Это Юрий. Примут мой проект конституции Окончательно смогу разобраться с преступностью А карьеры лестниц за границ не знают И рамок на завтра черная игра. и тарелка Амаров Раскрывать дела буду как Шерлок Холмс В европейском суде я лайк и босс Ребята с Юрфака занимают посты Дмитрий и Владимир, примеры просты 732 страницы за Помогает мне тут и там друг таксист, консультант Чуть. До утра я в СК разгребаю дела Бомж замерз, да просто вы Эй, девчонки, вам не кажется, что жести достаточно? Ты послушай, что ждет тебя впереди За 15 тысяч Хотите узнать правду, мальчики? Мы вам расскажем Ну вот! Я думал, сам факт того, что я учусь на урфаке, делает меня крутым. Я думал, мне ничего не нужно будет делать. Я ошибался. Ну что, ребят, пошлите кодекс учить. Пошли. Пошли.